Mm -hmm. Декабрь, прекрасный месяц в году, повсюду снег, новогодняя атмосфера льется из каждой щели, даже из нашей игры блокпост Mobile. Друзья, в этом видео я хочу обсудить что могут добавить в игру, а именно в этом месяце, а именно в новогоднем обновлении, интро, погнали. Давайте для начала свежим память и вспомним что было добавлено на старое новогоднее обновление. Первое, был добавлен новый режим, гонка вооружений, но тогда он работал немножечко по другому, когда ты стрелял в противника, его персонаж замерзал на месте и после этого умирал. Также было добавлено два новых кейса новогодний кейс и рождественский кейс. Была добавлена ежедневная раздача кейсов. Также на картах был добавлен снег и изменили меню игры на новогоднюю тематику. Ну и по мелочам были исправлены баги и ошибки. Ну что, мы освежили памяти полны новогоднего настроения. Давайте предположим, что разработчики приготовили нам в этом году. Мне кажется, что точно будет в данном обновлении, это новое оформление меню и всех карт. Ну и конечно же, два новых ивентовых кейса и ежедневная раздача кейсов на протяжении целой недели точно будут. Это мы разобрали, что будет со 100% шансом в игре. А теперь давайте рассмотрим, что может и не быть вовсе, или же все-таки появится с минимальным шансом в игре. Первое, мне кажется, что добавят, так это очень долгожданный рынок. Всем игрокам уже просто не терпится увидеть его в игре. Если ты спросишь у игрока, что ты ждешь больше всего в игре, с 60% шансом он ответит, что ждет рынок, и разработчики это знают, и полным ходом ведут разработку данного обновления, ведь это видно по сливам иконок из игры. Мне кажется, если не в 1.18, то когда рынок то выйдет? Никогда? Второе, что могут добавить разработчики, это связано с полигоном, как вы помните, в недавнем обновлении задели полигон, а именно добавили паркур. А что если я вам скажу, если нажать на три точки и мы увидим кучу свободного места, и мне кажется что сюда могут добавить помимо паркура еще какие-либо тренирующие скиллы игроков элемент. Также могут обновить и основной полигон, вам было когда-нибудь интересно что скрывается за этими дверьми? Посмотрите данное видео, да возможно это и фейк, но было бы очень интересно видеть это в игре. Третье что можно было бы добавить это новое оружие и гранат. Кстати вы знали что в игре существует динамит, хотите его увидеть? Он в моем телеграм канале, я его давно уже туда слил, переходи по ссылке в описании. Ну так вот новое оружие, старым игрокам которые формируют по 15 тысяч синих монет в день попросту некуда тратить свои накопления. Ладно, есть кейсы, но все же будет куда выгоднее тратиться на оружие. Было бы классно, если бы добавили новые снайперские винтовки и новогодние скины на них. Кстати, очень давно в игре слили базуку, ракетницу и гранатомет. Как думаете, это будет отдельный режим или в пабликах? Также напишите свое мнение, где бы вы хотели видеть гранатомет, базуку и там, так далее в пабликах или отдельным режимом. Четвертый пункт очень старый и надоели в других играх Battle Pass. Мне кажется в нашей игре бы он зашел просто на ура. Делайте их хотя бы на крупные ивентовые обновления. Батл пасс даст новичкам очень много начальных ништяков. А для старых игроков можно будет сделать какие либо эксклюзивные скины, ну как и для начинающих конечно, но все равно. Хотя бы бонусы это везде хорошо. Также для батл пасса можно добавить какие либо задания для того чтобы опыт на прокачку уровня пасса шел гораздо быстрее. Пятый пункт, что скорее всего могут добавить в игру это будут друзья. Так же как и с рынка, многие уже видели слитые иконки, Это Будет очень полезная функция в игре. С этой функцией ты можешь позвать своего братюни и нагибать паблик. Также было бы круто, если после боя была бы кнопка добавить игрока в друзья. Либо во время игры ему приходило уведомление, что вас хотят добавить в друзья. Кстати, не только иконки рынка и друзей были слиты. Также были показаны иконки ежедневного бонуса. Возможно мы его увидим уже в будущем обновлении. Ну так сказать, фарм монет пойдет гораздо быстрее. Или же там будут золотые монеты. Хм. А что бы ты хотел получать, золотые монеты или синие? Я золотые. Помимо выше всего сказанного, в игре бы хорошо смотрелись ежедневные и еженедельные задания. Разные сложности, разумеется. Дневные по типу убить 150 врагов с калаша. А недельные, например, взорвать 100 игроков с гранаты. За неделю задания можно выдавать по 10-25 золотых монет. Это также разнообразит геймплей игры. Друзья, а вы уже состоите в клане? Пока это выглядит очень нелепо, игроки должны ставить приставки клана в своем нике, хотелось бы давно видеть кланы уже в игре, кланы повысят онлайн игры точно так же как и рынок, так же как друзья, я бы очень сильно хотел уже развить свой клан и достичь лидирующих места хотя бы топ 3, ну или же топ 1, как пойдет. Кстати насчет топа, Также с кланами можно добавить отдельный рейтинг, ну и чтобы клана был какой-либо смысл можно добавить клан кейс, например каждую неделю игроки общими усилиями набивают клан кейс, где падают какие-либо пушки или ножи. Также просто можно добавить клановые задания. Например, выполнишь задание, плюс 200 опыта, статистику клана. У этих заданий будет смысл, как поскорее прокачать свой клан и вывести его на лидирующие места. Ну а на этом все. Это были мои предположения, что разработчики могут добавить на новогоднее обновление. Пишите в комментарии, чего ждете вы от новогоднего обновления. Также не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, ставьте лайки, подписывайтесь. С вами был я, Фирсуп. Всем спасибо за просмотр. До новых видео.